Всем привет! На связи Кузнецов Никита Вы смотрите канал Настольный теннис для всех В прошлом видео я делал обзор о накладке Доник Акуда s 2 Судя по большому количеству комментариев в отзывах Вы, люди которые смотрите мой канал, достаточно хорошо разбираетесь во всех нюансах, даже наверное лучше чем я, потому что я не такой технически подкованный в накладках, потому что в принципе особо не выбирал их, подобрал для себя приемлемый вариант и на нем остановился. Ну что ж, я думаю, сегодняшний обзор будет опять-таки интересен любителям настольного тенниса, которые играют шипами. Сегодня я бы хотел рассказать о накладке под названием Andro Blowfish плюс максимальной толщины. Красные шипы на упаковке написано, что это короткие шипы для агрессивной игры. Вы можете увидеть на упаковке, что здесь много современных разработок фирмы Andro. И в том числе Tensor это эффект переклейки. То есть эти шипы уже с новыми технологиями, с эффектом переклейки. Давайте теперь мы вскроем упаковку. И достанем шипы, посмотрим, что же там внутри на самом деле. Здесь по сравнению с фирмой Дони, которую я рассматривал в предыдущем видео, гораздо комплектация, так сказать, скуднее. Просто упаковка и сами шипы. Думаю, упаковочку мы откладываем в сторону. В принципе, она нам больше не нужна. Шипы толстые для нападения на шипах достаточно хорошо видна насечка. Посмотрите вот прямо сзади у нас вот такие надписи. Макс, максимальной толщины шипы и вот топшит в разрезе в принципе. Что я могу сказать об этой накладке? В принципе я тестировал ее на основании XIOM. Хаябуса ZX И э, что могу сказать по поводу этих шипов э, В принципе э, Шипы очень быстрые Накладка э, Сама губка у шипов э, Достаточно мягкая Присутствует э, эффект э, Так называемого чпонкини И в принципе этими шипами Вы можете даже э, накручивать Топсы И для любителей э, Которые хотят играть на столе кидать какие-то неприятные мячи, в принципе, эти шипы недостаточно подойдут. Они хороши именно для игры из средней зоны, для каких-то плотных подставок, возможно даже для перекруток таких, не сильно плотных. И мое впечатление от этих шипов крайне положительное. Я сам играю такими шипами. Скорость отличная, в принципе, могу сказать, и долговечность тоже на уровне. А, до этого я играл а, шипами стига клипа, но это как бы вчерашний век, старые разработки, там не эффект очпонкания, и губка чуть-чуть жестче по сравнению с этими шипами. И все ведущие игроки, а, которые а, используют шипы, в принципе, выбирают андра. Как бы мне очень понравилось. Как вы считаете, что можно сказать о них, пишите в комментариях и мы подробно разберем. Oye oh, oy oh, oy oh, oi. Oh, oh. И в конце я хотел э, собрать небольшое резюме. Итак, эти шипы для вас, если раньше вы владели классической техникой топ спина, в принципе, этими шипами вы сможете э, накручивать. Если э, вам нужно хорошее начало с откидок соперников и подач соперника. Если вы ищете шипы с высокой скоростью плоских ударов, Ищите шипы со встроенным эффектом переклейки и в принципе вы активно играете шипами, а не просто подставляете или подрезаете. И также если вы отходите от стола и играете в средние зоны, то тогда эти шипы в принципе подойдут для вас идеально. Andro никогда не отличалась интересными накладками, но именно вот эти шипы Andro Blowfish и есть Andro Blowfish Plus два наименования на мой взгляд, очень качественная продукция. Итак, друзья, на связи был Кузнецов Никита. Не забываем нажимать на колокольчик, подписываться на мой канал, нажимать пальцы вверх и до новых встреч. Всем пока!